Итак, ребята, всем привет. Сегодня утром я выложил в тикток одно видео. Решил посмотреть комментарий, а там... Как ты видео выложил? Скажи, я даже заплатить готов. А как ты сделал, что видео выкладывать? Как, как ты выложил ты видео? Видео. Как выложил? Так вот, сейчас мы с вами будем разбираться по этому поводу. Вчера вечером ТикТок запретил выкладывать видео тем, кто живет в России. Также он запретил ввести стримы. Ну, как вернуть стрим я не знаю, а вот как выкладывать видео сейчас я вам расскажу. Представим, ну вот ваш аккаунт. В правом верхнем углу есть три точки. Нажимаем на них. У вас появится вот такое вот меню. Нажимаем на управление аккаунтом. Дальше у вас появляется другое меню. Нажимаем на страна-регион. У вас там будет страна-россия. Дальше выбираем любую страну. Я, например, выбрал американское Самоа. Нажимаем на готово. После этого вы сможете выкладывать видео. Надеюсь, помог. Всем пока!